И перед началом видео я посоветую вам канал Лимончик, на нем вы увидите прохождение Бравл Старс, Shadow Fight 2, Танни Зейв, а также многое другое. Хей, уй, с вами Германай. И это новое видео. Как скачать или как убрать водяной знак. Ну и по просьбе подписчика, сейчас вы увидите тут комментарий. Мы сегодня будем взламывать InShot Про Ну, для начала мы вообще этот InShot старый удаляем. так удалили потом э, доходим нас в наш уже любимый сайт это Альфа Аг как я говорю уже мы уже по английски или по русски доходим набираем и шот Идем сюда, нажимаем вот сюда, листаем вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Так, и находим полная версия без рекламы. Нажимаем скачать. А пока выходим из Альфа. -ага ждем. Ну и вот, ребят, уже скачалось. Так, установить. Ждем немножечко. Нажимаем готово. перенос стала из обычной версии про версия ну и на этом все с вами был я германа ставьте лайки не забывайте писать комментарии а также подписываться на канал